Привет, девчонки, за зоне вещание Юлия Рыж и проект valimisoffice.ru Сегодня я хочу вас познакомить не с инфобизнесвумом, не с бизнес вообще, а просто Татьяна чесноковая девушка, которая приехала на остров Сумы. Тань, привет! Привет. А, скажи мне, пожалуйста, многие сейчас скажут, дадут, почему а что нам вообще нас с ней знакомит? вообще, что она нам даст -то, если мы тут хотим свалить из офиса, а Таня вот тут -вот, вот сидит и просто приехала? А, а вот расскажи мне, как вот так вот просто приехать и просто жить в свое удовольствие, создав подушку безопасности, которая позволит тебе годами просто так жить и ничего не делать? Давай об этом. Ну, вообще, я меньше двух недель сейчас нахожусь в путешествии, но у меня уже меняется так сознание, что когда ты работаешь на работодателя, по сути, ты спишь, ты не думаешь. За тебя решили, что ты будешь делать каждый день. Здесь, на острове, я понимаю, что вся моя дальнейшая жизнь будет заключаться только от моего исключительного выбора, а не какого-то человека сверху, и от тех действий, которые я буду сама принимать. И эта свобода, она дает ответственность, потому что хочется жить хорошо, а не так, как ты э, жил, когда работал на кого-то. И поэтому это очень стимулирует на конкретные действия, на то, чтобы не тратить время впустую. Э, и начинать... Э, Рассчитывай для себя план, что ты будешь делать, чем ты хочешь заниматься и как, чем, как ты хочешь зарабатывать в последующем. Давайте поговорим о подушке безопасности, потому что многие, кто в офисе сидят, они вообще об этом не думают. Ну как же, вот есть деньги, вот они есть, и как бы хорошо, вот я их буду тратить, пойду платье куплю, пойду там косметику. То есть э, хорошо, что есть деньги, да. А расскажи мне, вот ты человек, который с опытом уже больше трех ну, лет, да, который э, откладывал себе подушку безопасности. Расскажи, как ты начинала и вообще что тебя при привело к тому, чтобы создать эту подушку? Вообще я не всегда занималась своими финансами. Мне однажды подруга просто посоветовала деньги, которые остаются, класть на депозитный счет в банке. Я начала это делать, и сначала я это делала без целей. Деньги, которые оставались, я их клала на счет. Если я их тратила, значит, ничего не, не клала. Но потом у меня пришло сознание, что я могу всю жизнь проработать и не увидеть собственной жизни. Этот факт меня очень испугал, я потому что не хотела э, прожить жизнь неинтересно. Давай раскроем, где ты работала? Я работала в Тинькофф кредитной системы. Ну, в отделе, давай про отдел, потому что у тебя это был ужасный отдел, я понимаю, да, в общем-то отдел. отдел вообще сначала мне очень нравился, отдел ввода данных, но так как я работала там около пяти лет, э, хотя, конечно, появлялись новые обязанности, мне я понимала, что мне скучно делать одно и то же. При том, что с ростом инфляции зарплата вообще не росла. Наоборот, коэффициент всегда уменьшали, так как зарплата у нас была сдельная. Сколько заработаешь, столько и получишь. И после этого, конечно, раньше были такие возможности, как подрабатывать. Это надо было выходить в свой выходной день и опять целый день провести на работе. Да, это позволяло зарабатывать больше, но опять-таки я понимала, что я вообще в жизни не вижу. И поэтому... После этого сознания я поставила себе цель э, перестать работать, чтобы прийти к такому формату жизни не статичному, где ты сидишь на стуле целый день, а когда ты можешь разъезжать по странам и вообще жить интересно. Давай тогда сейчас вернемся к подушке безопасности. Вот ты откладывала, откладывала до какого-то момента, когда поняла, что вообще куда я, зачем я это делаю. А давай с того момента, когда пришло сознание, для чего ты делаешь, именно откладываешь эти деньги, вот с этого момента. Ну, когда я поняла, что не хочу вести офисную жизнь, я стала в интернете искать вообще способы, как альтернативу офисному заработку. И поняла, что в интернете полно информации, и что если люди зарабатывают, значит это вполне реально. Я поставила себе цель уже откладывать ежемесячно сумму, чтобы скопить столько денег, чтобы можно комфортно уехать в путешествие, не думать про время и уже начинать создавать собственные источники дохода. Смотри, вот расскажи про тот, решила определенную сумму откладывать, да? А когда ты поставила себе в рамки, что вот ты будешь жить только вот на эту сумму, насколько изменилась твоя жизнь? Неужели там ты перестала есть, пить, там, я не знаю, там, развлекаться? Неужели это есть? И, или ты все-таки с уменьшением доходов, как очень многие, например, боятся, что если они уменьшат себе вот этот доход, то они перестанут там жить и просто начнут существовать. Неужели это существовало в то время, когда откладывала, либо ты вела такой же образ жизни, просто уже делал себе подушку безопасности? Абсолютно не вела какой-то катастрофический несчастный образ жизни. Денег не хватало и на развлечения, и на кино сходить еще куда-то с друзьями. То есть я не испытывала какой-то... Нужды. Да, не испытывала нужды вовсе. Но, и, и ты при этом откладывал больше, чем откладываешь всегда, правильно? Да. И это тебе позволило выйти на тот уровень, что сейчас ты можешь здесь жить, вдохновляться, потихоньку развивать свой проект и не думать, что завтра деньги закончатся, и осознание еще того, что делать дальше, не пришло. Правильно? Так. Хорошо, скажи, Таня, а что ты планируешь делать дальше? Проект только начался, как ты его видишь в развитии, и как много ты сейчас посвящаешь ему времени по сравнению с тем, когда ты работала в офисе? Во-первых, когда я работала в офисе, заниматься проектом было... Трудно, потому что после офиса ты без сил, без каких-либо эмоций, и все делалось через силу. Сейчас силы мои никто не высасывает, я заним... могу в течение дня заниматься исключительно своим проектом, и при этом это интересно, потому что, во-первых, ты знакомишься с новыми людьми, во-вторых, это люди более высокого уровня. Мне, например, всегда было интересно общаться с людьми, которые в чем-то превосходили меня, потому что как раз можно сразу учиться. То есть сейчас, занимаясь своим проектом, это приносит не только положительные эмоции. Сейчас, пока проект только еще развивается, я буду выбирать то направление, направление фриланса, что мне интересно, чем интересно заниматься и какие услуги я могу предложить в качестве фрилансера. Понятно. Но мысль о том, что ты, у тебя есть проект, ты не отпускаешь, правильно я понимаю, и хочешь его развить до того уровня, чтобы спокойно уже через него получать доход. Да. Скажи мне, ты в офис обратно собираешься? Ни за что. Ни за что, отлично, самое главное. Таня, поздравляю тебя, что ты приняла правильное решение. Нужно быть там, где жизнь, а не там, где существуешь. Девчонки, Валим из офиса, с вами была Юлия рыши и до скорых встреч, пока-пока. Пока. -пока. Пока.